всем привет у нас новый airdrop от биржи txbit раздают пул 140 миллионов токенов нужно пройти только регистрацию занимает одну минуту по поводу верификации ничего не сказано ссылка будет у меня в telegram канале на telegram в описании под видео переходим на главную страницу жмем кнопку зарегистрироваться указываем почту, пароль мой реферальный код данный раздел я не знаю Можете пропустить, но если не получите монеты, ко мне никаких претензий. Я всегда перехожу по реферальным ссылкам, ввожу коды где нужно. Для меня это обычное дело. После этого жмем зарегистрироваться, переходим в свою почту, ищем письмо от этой биржи. Через кнопку подтверждаем свой email, авторизовываемся. Ну а там дальше в профиле, если хотите, берите реферальный ссылку, приглашайте друзей. Завершение раздачи, по-моему, 1 апреля. Когда можно будет продать монеты, пока неизвестно. Просто открыта регистрация. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.